привет друзья сегодня у нас паста 2080 green fresh борьба с плохим дыханием это южнокорейская паста вес ее 120 грамм в состав входит зеленый чай вот так она выглядит сверху давайте посмотрим что там сзади вот ее описание сзади. Указано, что у нее мятный вкус. Ну вот, я попробовал ее. У нее такой специфический вкус. То есть у нее мятный и вкус зеленого чая. Ну, не сказал бы, что он очень приятный. Он, конечно, мятный, не взрывной. Но есть эм, своя нотка не очень вкусная. А, так что это на любителя. Теперь давайте посмотрим, какой у нее тюбик. Вот так выглядит тюбик, у него приятный зеленый цвет, а так он выглядит сзади. Содержание фтора в этой пасте 1000 ppm, вы уже знаете как пасты южнокорейские открываются, просто открывается колпачок, вот такая вот она внутри. Давайте посмотрим, какая она на щетке. Вот так выглядит паста на щетке. У нее ярко-зеленый, не очень ярко-зеленый, матовый-зеленый цвет. Приятный мятный аромат. Ну, а вкус я уже говорил. В данном случае у нас щетка Splat. А Обзоры на эту щетку сейчас появится вверху. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пока! А стоимость зубной пасты в июне 2021 года 153 рубля.